Всем привет, ребят! Давайте вкратце посмотрим, что происходит сейчас на рынке криптовалют. Обсудим последние, позитивные, в кавычках, новости. Ну и также я предприму попытку стать по биткоину в лонг. Ну и покажу, по каким целям я хочу это все дело фиксировать, если у меня что-то получится. Вернее, не предпринять попытку, я уже в лонге, я просто покажу по каким ценам я брал и какие цены ожидаю. Ну и также вкратце заглянем на мой инвестиционный портфель, как он себя там поживает. А поживает он, как вы понимаете, очень плохо. Кому данное видео интересно, присаживаемся, поехали. По традиции уже новая неделя начинается, естественно, с позитива в кавычках, да. Люд все говно, сплошной негатив. Даже там Китай посыпался, Европа посыпалась, опять там у них коронавирус и все остальное. Рынок крипты реагирует еще хуже и еще и добавились последние новости, ну как последние новости, это есть вообще вот эта цепочка, которая тянется после краха FTX, за ним все начинает рушиться как карточный домик, я уже говорил, что это очень сильный удар по индустрии и вряд ли так быстро стоит ожидать какого-то восстановления. Так вот, началось опять, что типа какой-то хакер э, украл там 300 тысяч эфириум, сливает их через DEX агрегаторы, где-то что-то конвертирует в биткоин, поэтому снижение идет и эфира, и биткоина. В общем, хакер это или нет, большой вопрос. Или это опять же такие еще там какие-то бывшие сотрудники FTX или Аламеды. В общем, влияет на рынок это ну, в основном негативно. И самая, наверное, ужасная новость, которая сейчас звучит в СМИ, ее крутят очень серьезно, это о возможном, опять-таки, возможном банкротстве очередного титана Greyscale. Они владеют фондом Scale Bitcoin Trust, где продают там производные 1 к 1 GBTC инвесторам, которые получают типа, законный доступ к активу BTC, который повторяет там истинное движение настоящего BTC. Так вот, этот GBTC торгуется сейчас со скидкой 50% и они э, отказались раскрыть и показать свои балансы. Они покрываются партнерством биржи Coinbase, типа у нее там все хранится, хотя биржа сама об этом не заявляет. Они также говорят, что это там небезопасно раскрыть там, балансы и показать такого фонда крупного. Да? И это естественно сейчас всех такая новость держит в очень сильном напряжении, потому что крах еще одного титана. Индустрия этого может и выдержать, но вопрос до какой цены придет биткоин и остальные криптовалюты. Из позитива там немножко. Фонд Pantera Capital добавил биткоина в себе, портфель на 140 миллионов. Но они также подтвердили, что ожидает еще там снижение биткоина. Ну и всеми наши любимые CZ, да, с чего это, в принципе, все и началось, который, ну, ну, откровенно, реально потопил FTX, тут без вопросов, убрал конкурента с рынка, и у него, типа, все хорошо, было 5900 сотрудников, сейчас уже 7400, продолжается набор, компания Binance расширяется, да, и они до конца года хотят добить 8000 сотрудников, и вот здесь он тут пишет даже... Биткоин и снат То есть биткоин не мертв, мы здесь, мы работаем, криптоиндустрия будет жить. То есть заварили такую кухню, что приходится писать вот такие твиты для хоть какого-то успокоения криптоэнтузиастов. Ну и как итог всего этого. Мы по биткоину очень быстренько обновляем очередные логи этого года. И на 15600, я уверен, более чем уже обратно собрали здесь ликвидность, вынесли на лонгистов. И, как обычно это бывает, выбивание в 2, там 3, может даже бывает 4 захода. Что я имею в виду? То есть попытки предпринять лонг какой-то, вот как сейчас я, ну, просто на какой-то отскок хотя бы, да, трейд я совершил то мы выбиваем вот на 15600, потом типа какой-то ложный рост, потом вот мы возвращаемся, опять выбиваем, кто уже набрал позицию лонг, на 15500. И вот здесь еще раз, естественно, набрали позицию и поставили стопы обратно, немножко там ниже за уровнем. И вот сейчас третий раз, скорее всего, я уверен, мы сходим еще там на 15400, может ниже, может даже до всех 15 и потом уже можно увидеть какой-то отскок. Поэтому я сетка лимит, лимитными ордерами там в шаге понабирал себе позицию. Сейчас у меня позиция 15800, средняя цена, но у меня лимитки стоят плот до 14 тысяч. Но с той позиции, которую я уже набрал, в принципе будет неплохо, если рынок э, развернется. Но опять же таки, я думаю, он еще третий раз э, выбьет тот, кто здесь заходит в лонг, особенно там на маржиналке, да, там с большими плечами. То есть, в принципе, никто им не даст тут сейчас расти. И так вот, сколько если дадут, то фиксировать я это все дело планирую вот. по 17.200 первую часть, 18.702 и 19.903. То есть, это все такие мои влажные мечты на таком рынке. Понятно, если вот сейчас тут до конца ноября мы узнаем, что с Grayscale все плохо, то, естественно, скорее всего, мы сначала увидим цены вот уже, где я поставил. Даже лимитные ордера вплоть до 12 тысяч, 12-14, где я готов там добавить биткоин в инвестиционную часть. Потому что если перейдя на мой портфель, вы увидите, что у меня здесь нет абсолютно главной криптовалюты. И кто-то меня в этом упрекнул, абсолютно заслуженно. Ну и я вот сейчас я вам объясняю. У меня нет биткоина и эфириума только потому, что они тяжеловесы и я жду по ним более хорошие цены. А альткоины набирались... Вот здесь, в районе 18-20 тысяч, когда был биткоин. Почему они набирались? Именно потому, что биткоин, если бы отскочил на 25 тысяч, альткоины там хорошо бы себя проявили. Они, в принципе, проявляли, я смотрел по доминации, мы там были, там на 41-42%, пошли бы на 39, может даже ниже. Альткоины хорошо бы постреляли. Плюс к этому всему хорошо и шел индекс S&P 500, и я вот чертил, что он дойдет до 4000, он дошел. И я более чем уверен, если бы не было крафа ATX и аламеды, то биток сейчас бы был в районе 25 тысяч. И соответственно, та позиция 20 и 18 тысяч, которую я набирал в районе там альткоины, они бы очень хорошо постреляли. И я... Практически в каждом видео говорил, что там практически я готов был бы фиксировать и выходить полностью в USDT. То есть приумножил свой портфель, вышел бы полностью в USDT и смотрел бы как развивается... Дальнейшее действие. И все же я ожидал, что биткоин пойдет там ниже 20 и потом я уже начну загружать портфель. Но что случилось, то случилось, как вы видите, у меня практически 80% процентов криптовалюте. Если вы скажете, что я сам совершил ошибку, ну я лично так не считаю. Потому что я все проанализировал для себя, и я считаю, я сделал правильное решение. Никто не может быть застрахован, чтобы завтра там та же самая Binance, там, например, схлопнется. Да? Я не мог предвидеть, что такой фонд Alameda блин, и FTX, вторая биржа, она захлопнется именно в тот момент, когда я жду там какой-то роста или отскока от рынка. Единственное, о чем я теперь жалею, это, конечно же, не о том, что я купил там криптовалюту, а о том, что я теперь не могу купить, по очень вкусным и намного низшим ценам, которые на сегодняшний день. У меня сейчас портфель, если брать общий, да, минус 33% показывает, что очень много. И последнее вот те 20%, которые у меня стоят Белкоинов, там чуть больше, я буду набирать как раз Биткоин. Я возьму Биткоина на процентов 15 и на 7%, что там останется, я возьму Эфириума. Эфириум я готов добавлять только при пробое вот, 900 долларов. По 800 первую часть, да, может даже 900 первую прикуплю. И если пойдет 600 на 500 эфириум, то там вторую часть. И будет где-то средняя позиция по эфиру, там 700-800 баксов. Я думаю, это будет нормально при следующем развороте забрать по эфириуму неплохое движение. Поэтому это сразу ответ тем людям, почему нет биткоина и эфириум, Потому что вот они тяжеловесы, капитализация огромная, и как раз сейчас вот это снижение, финальное может быть дампы рынка, и там я уже возьму, и что будет, то будет. То есть вот здесь 12.14 район – это последняя моя, так сказать, загрузка, добавления в инвестиционный портфель. Потом уже просто холд. Ждем что будет. Ну а в тренинге естественно трейдинг это отдельная часть, там все я буду торговать, как и делаю это сейчас. Ту позицию, которую сейчас я вам набрал, естественно, я буду сопровождать вручную. И скорее всего, если пойдет не по моему сценарию, я закрою закрыю там, небольшой минус, да, там, который составит около 3% от портфеля. Но если э, отскок все-таки мы увидим, может не скомануть тот фонд, да, там о котором сейчас говорят то вы же видите, что даже от этой позиции первая часть это уже 9%, вторая это 17%, и третья, и третья часть, которую можно будет зафиксировать, это 25% входа по биткоину. Я считаю риск-прибыль ну, соответствует моим ожиданиям, поэтому я готов писаться в такой лонг, но вам повторять не обязательно. То, что вы сейчас видите, я уже не раз повторял, это, наверное, самый ужасный и самый тяжелый период для криптоиндустрии. Именно год да, таким является. И сейчас все, что происходит, скорее всего, должен быть такой какой-то пик медвежьего рынка, потому что именно сейчас идет вот это самое вытряхивание, которое, в принципе, мы и ждали. Слабые руки продают, как раз вот здесь никто не покупает по 15 700 сейчас, а просто э, слабые руки продают минус. Ну что такое слабое? Это не знаешь, человек слабый. Это означает, что человек где-то покупал выше, по 20, по 30, может еще выше. Он заходил э, в моменте и хотел получить там быструю прибыль. Эти деньги были не свободны. На примере теперь они ему надо, тем более такая экономическая ситуация ужасная. Кто на Украине? Вообще у нас война, очень тяжело. Поэтому, естественно, приходится забирать хоть что-то доллара, ну, тут есть, грубо говоря, на выживание. Вот. А те, кто, например, свободные деньги инвестирует, в особенности киты, у которых по 10 тысяч плюс биткоинов на счету, то у них как раз вот здесь балансы по биткоинам увеличиваются. А у остальных людей не уменьшаются обычных да, там балансы у кого там один и ниже биткоина. Как раз сейчас такой сентимент, что вот как раз... Что-то такое происходило и в прошлых медвежьих циклах, когда вот мы уже возле дна, и люди уже не удерживают и продают. Все очень ужасно. Новости я говорил, что будут такие, что вам не захочется покупать. Все там ждали там, по 15, по 14, но никто его не будет покупать, потому что очень и очень страшно. Все ближе, там 400 или 500 раз уже СМИ хоронит биткоин, что ему хана, что это все скам. И как же такое можно купить? Поэтому я придерживаюсь, как и придерживал своей точки зрения, что медвежий рынок – это рынок покупателей, рынок бычий – это рынок продавцов. Поэтому на самом деле я продавать ничего не буду. Хоть и как оказалось из-за скама FTX я взял выше, чем хотелось бы. Но все же те э, финальные цели, которые я поставил, 12-14 тысяч, добавлю биткоин, эфириум и по инвестиционному портфелю просто буду hold. Когда эта вся история закончится, наладится и когда рынок развернется, он именно в тот момент развернется, когда мы не будем этого ждать. Способствовать этому может, конечно же, смягчение и уменьшение процентной ставки, да? Я думаю, это уже ближе там, к 2023 году, когда наладится там все с экономикой, дай бог закончится война, печатный станок опять включится и все это дело полетит очень быстро и зайти уже вам никто не даст. Ну, скорее всего, даст, вы можете заходить, но вы будете опять заходить по очень высоким ценам, но явно не по тем, которые там есть сейчас. Поэтому, да, покупать страшно. Покупать или нет, конечно, решайте сами. Я всего лишь транслирую то, что я сделаю, а вы э, решайте сами, что делать вам с вашими деньгами. Если страшно продавать и вы думаете, что крипта не станет, ну, делайте, что хотите. Я, например, в минус ничего продавать не буду, даже если это все уйдет ноль. Почему? Потому что я как раз сюда заносил деньги, которые предназначены для инвестиций. А значит, надо, ну не просто, чтобы тебя выкинули как очередного там хомячка, новичка. С рынка забрали все твои криптовалюту и потом без тебя начали расти, развернули рынок. Нет, такого я не хочу пережить, потому что я такое пережил в семнадцатом году. И больше они криптовалюты моей не получат. Лучше 0 ноль, чем отдать вот сейчас просто можно сказать за бесплатно и плюс в чем моя ошибка я начал всю криптовалюту покупать за минус 90-92 процента от коррекции понимаете это что, ошибка нет я же не на хаях покупал поэтому как я могу сейчас продавать когда она еще ниже да нет я наоборот только по возможности буду добавлять и усреднять такая моя позиция по рынку страшно но что поделать я еще раз повторюсь это медвежий рынок таким он должен в принципе и быть Страх, негатив, плохие новости, все плохо, крипто-скам, хороним биткоин, не знаю какой раз. И самое главное, что всегда именно в этот момент кажется, что да, это будет именно действительно, этот раз точно, этот раз точно. И все делается так, что мы действительно в этом верим. Ну а потом без нас рост и мы начинаем запрыгивать уже по высоким ценам, и там уже начинаем. Купил, продал, что-то минус, что-то. Ну, в общем, ничего не зарабатывают люди. Вот, собственно, и все, что имеем на сегодняшний день по рынку. Свои мысли я изложил, свои действия я изложил, как действовать по инвестиционным портфелю, что я сделал только что там по трейдинговой части, что из этого получится, посмотрим. Это будет отписывать телеграм-канал. Обязательно тоже подписывайтесь. И не забывайте подписываться на YouTube-канал, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. А на этом у меня все, друзья. Всем я вам желаю, как всегда, удачи, всем профида. Всем пока.